Приветствую всех на своем канале, хочу сегодня рассказать вам и показать какие удивительные цветочки я купила в магазине. Зашла просто посмотреть, что они привезли, потому что у них должен был быть завод. И без цветочка, ну никак, невозможно уйти из этого магазина. Ну, Открывать, смотрите, как девочки меня упаковали, чтобы они не замерзли, видите, Хотя мне недалеко было идти, но все равно я пошла пешком, так как доедешь с кем-то, вечно куда-то спешишь, опаздываешь и не выберешь то, что тебе хочется. Сейчас я сделаю распаковочку этой орхидейки. Конечно же, орхидейку я купила. Какие там замечательные цветочки привезли. Я вам все сниму, покажу. Ну, не все, конечно, потому что все снять невозможно, но кусочек хотя бы сниму. Очень. Вот, смотрите, какие орхидейки я купила. Конечно, без реанимашки не обошлось. Смотрите, какая реанимашка, в каком состоянии. Какая гигантская реанимашка. Цвет, конечно, сюрприз. Но корни здесь замечательные. Как можно было пройти мимо такой красавицы. Бомбезная. Эти шейка чистая. Растения, листики хорошие. Так, все у нее хорошо. А теперь покажу вам, какую красоту я приобрела. Смотрите это парфюмерная фабрика это пахучки такие сказочные, как название не знаю смотрите какой цветочек какой язычок неоновый с желтиночкой М -м -м. похоже на Леодору но это не Леодора сейчас хочу распаковать показать какая корневая, я еще сама не видела а хочу вам показать в первую очередь. Ой, а пахнет, запах на всю квартиру. Смотрите, какая корневая. Корнюшечки растущие, зелененькие. Вот ее, вот ее название. Название, как всегда, непонятно. Все в цифрах. Смотрите, какой стволик хорошенький. Корни хорошие. Цветоносик мощный. Смотрите, сколько еще почек распускается будут. Смотрите, какая она красивая. А посажу я ее в двойной горшочек. Так как это миди-орхидейка. Одну сюда. И сейчас достанем вторую. И будет у меня две орхидейки в одном горшочке. Миди-орхидейки, они большие не растут. Но они мультифлорками растут и смотрите вторую какую я купил вторая тоже не хуже первой замечательно смотрите какие корни бомбезные воздушные сейчас я их из покажу вот так вот. они еще упакованы в бумажный Смотрите, какие корни. Какая корневая, обалденная. Тоже название какое-то есть. Но непонятно какое. Если кто знает название, напишите мне, пожалуйста. А я вам сейчас покажу, как они цветут. Смотрите, на ней все цвета есть. Сочная, красивая. Обе ароматные. Цветонос обалденный. Если их посадить... В один горшочек вот этот лодочка. Смотрите, как замечательно будет смотреться. Они как чай, начнут чай, цвести сказочно. Ой, пахнет, как пошел вот, запах. Вот такие замечательные две орхидейки будут теперь жить у меня. Посадочку сделаем попозже, пока их тревожить не буду. У них все хорошо. Они аж сахарные, ведь переливаются запах такой названия я не знаю, но они сказочные. Они немножко разные. Ну, будут как одно целое. Две орхидейки в одном горшке. Это обалденно. Там привезли завоз вот таких миди-орхидеечек. Много. Эти какие цветочки красивые. Мне так нравятся. Там и фиолетовые есть, разные есть. Только какой цвет попадет. Сюрприз они сегодня получили. Если... Я пойду, допустим, завтра, то я еще могу найти какие-то цвета. А так их очень быстро разбирают. Магазин у нас замечательный, хороший. Смотрите, какие они хорошенькие. Я прям ними любуюсь вам показываю. И сама любуюсь, мне так нравится. Я прям в восторге от них. Ну, а ренимашку я купить не могла. Не не купить. Это что черненькая? Нет, все в порядке. Но все равно следить за ними надо, так как они там в торфяных стаканчиках, хоть и корни у них хорошие, но перелить их аккуратненько, надо поливать по краю горшка. Но я налью в этот двойной горшок, чтобы внизу была все время вода. А сами сверху я поливать их не буду, так как сильно влажная, вот обрабатывать их тоже не буду. А, этот, а эта орхидейка еще какая-то конопатенькая. Вот листики какие-то в крапинку. И полосочки такие интересные. Вот эти вот орнамент такой хорошенький. Я уже подружилась с орхидейками. Уже знаю их немножко, как за ними ухаживать. Все. А первое время, когда я их покупала, это было лет 7 назад, конечно, они у меня пропадали. А потом я решила покупать... Только реанимашки, чтобы научиться за ними ухаживать. Никогда не куплю себе нормальную орхидейку, потому что мне жалко смотреть, как она в руках у меня даже пропадала. И теперь ничего страшного, покупаю в, люб в любом состоянии. Даже замороженную мне удалось выходить. Сейчас я вам покажу замороженную орхидейку, которую я получила. И цвет ее покажу. И все. Но для начала вот этими похвастаюсь красавчиками. Которые я приобрела. обалденной Будут очень красиво в этом двойном горшочке. Это как раз горшки для того, чтобы экономить место. Пересадочку будем с вами всю снимать. Я вам покажу, во что я их буду сажать. Как я их буду сажать, как пересаживать. Оставайтесь на моем канале. И будет очень много интересного. А сейчас покажу свою замороженную орхидейку, которую мне Удалось спасти с помощью препарата HB-101. Но название точно хочу знать этих прекрасных красавиц. А если... Вот это желтый цвет. И она такая сахарная вся. Сказочная. Они такие плотные цветочки. И это. А это еще желтее. Красивые, очень красивые орхидейки. Итак, перейдем к моей подмерзшей орхидейке. А это покажу вам тройную посадочку. Я делала в такой же горшочек. Три орхидейки, варигатные две и посрединке э, мультифлорка. Я их никогда не купаю. Я вот так кисточкой беру и очищаю листочки. Пусть лучше они будут более пыльные, зато они у меня... Не болеют, не гниют. Видите, какая пыль. Ну, пыль, в любом доме есть пыль. Как ты не будешь убирать, все равно пыль на цветочках будет, потому что, ну, они как бы притягивают эту пыль, чтобы мы меньше дышали пылью. И вот так кисточкой. И фиалочки так же само. И орхидейки я стараюсь кисточкой. Можно смочить кисточку чем-то или спончиком. Ну, вот эти в данном случае я протираю только кисточкой. Потому что это были реанимашки, и они вот ожили. Смотрите, какой корешочек красивый пустила. Видите, крепкий. Ой, это с листик. Что-то мой крепеж не держит. И это, смотрите, какой корень хороший пустила. Им нравится в этой системе. Я раскапывать не буду. Хотелось бы вам показать, как они там себя чувствуют. Но не буду, они только прижились, у них все хорошо, все замечательно, вон, видите, листики наращивают, вот этот молодой листик, вот этот молодой, вот этот. Ну вот, получился у них ожог на солнце, я поставила к окошку поближе, и, ну это ерунда, вот так я срежу, ничего страшного, пусть уже будет так, как есть. А так у них все в порядке, все хорошо. Теперь ждем цветения. Цветоносики пока не пускают, так как это молоденькие растения. И мы подождем, пока нарастят листочки. Я думаю, летом они уже зацветут, потому что они крепли хорошо. И теперь покажу орхидею, которую я получила по почте. И она была, посылочку распаковывала. Я покажу, как она подмерзла, но все равно мне меня... Удалось ее спасти. Не знаю, выживет она дальше или нет. Но пока у нее приостановился процесс замерзания. Правда, листики она все сбросила. Вон, видите, сколько листочков. Все подмороженные. Я вам покажу цвет орхидейки, которые, А вот эти два листочка остались живые. Корень никакой. Видите, корней нету. Надо вот это все обрезать и наращивать новую корневую систему сейчас все срежу зачищу так неудобно на камеру резать сейчас палец себе обрежу и будет еще удобнее цветоносик я срезать пока не буду она пока держит его вот этот Почитайте, еще срежу так срежу а вот этот корешочек оставлю он плохой, вот до этого он здесь переломался. Вот, в таком состоянии я оставлю эту орхидейку. Но все-таки удалось мне ее спасти. Из того, я думала, она вообще пропадет. Она такая красивая, сказочная. Это э, желтая, а серединка ярко-малиновая и бабочка. Вот когда зацветет, я вам покажу. Я надеюсь, что она выживет и все у нее будет хорошо. Оставлю ее в стаканчике наращивать корень. Вот такой стаканчик маленький. На дне немножко препарата HB101. То есть на литровую баночку я возьму, капну две капельки препарата. И вот так поставлю орхидейку и она будет стоять. Для того, чтобы она не падала, я еще возьму... Подпорные палочки, вот эти. А цветонос я не обрезаю за того, чтобы ну, эти палочки держали цветоносик. Да. Сейчас я покажу вам все. Падает моя подпорная Нет, высыпал, штучка. Pues её, сейчас, сейчас, сейчас. Вот так смотрите. Я В общем, я ее на окно ставить не буду а поставлю вот здесь на тумбочке возле стойки. Так, Где мои реанимашки стоят? так Подопру. И будет она здесь стоять у меня. И наращивать корневую систему. Можно ее даже сюда вовнутрь поставить, чтобы никому не мешало. Это моя одна реанимашка, которая с одного листика выросла. Это шикарные корешочки. начал пускать Буквально за две недели, посмотрите, какие корни. У меня четвертая, уже четвертая. То есть не может, посмотрите. не может зафиксировать. Вот эти корешочки, смотрите, молоденькие пошли за две недели, она нарастила корни. Вот она пустила листочек, молоденький. И вот еще корешочки показались красивые. Ладно, будем заканчивать мой репортаж. Всем хорошего настроения, пышного цветения. Всем удачи, всем пока. До свидания. Всего вам доброго.